Снег руками нагребаем, Лепим-лепим ком большой И еще раз нагребаем, Лепим-лепим ком другой Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге Лепим глазки, лепим бровки, И длиннющий нос морковкой Снег руками нагребаем, Лепим-лепим ком большой И еще раз нагребаем, Лепим-лепим ком другой Лепим руки, лепим ноги, Чтобы бегал по